Допустим, вы управляете автопарком, оказываете услуги грузоперевозок, такси, строительства, ЖКХ и тому подобное. Вам каждый день нужно решать проблемы мониторинга своего транспорта. Где ваши автомобили? Успевают ли водители выполнить свои задачи? Обслужены ли ваши заявки и клиенты? Каждый месяц нужно анализировать, насколько эффективно расходуется ГСМ на каждом транспортном средстве. Кто из водителей работает честно, а кто халтурит? А можно ли сделать вашу жизнь проще? С системой, которая позволила бы увидеть местонахождение автомобиля на карте, в любом Любой момент времени с компьютера, айфона или смартфона. Одним кликом добавить на карту ваши бизнес-объекты и отслеживать их посещение. Получать анализ расходов GSM по каждому автомобилю, информацию о пробеге, превышении скорости, стоянка. Каждый прибор проходит трехуровневую проверку качества. Благодаря этому вы не найдете такой статистики надежности работы оборудования ни у кого. И мы гордимся качеством своего оборудования. Наша цель сделать работу системой максимально простой и удобной.